Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». У испанцев есть достаточно большое количество блюд, которые они постарались максимально заполнить углеводами. И готовят они эти блюда, как правило, зимой. Зима в Испании – это по погоде то же самое, что в средней полосе России – поздняя осень. То есть плюс 18, плюс 12, дожди, ветра, сырость, промозглость и, как правило, отсутствие центрального отопления в домах. Учитывая, что отапливаться электричеством дорого, газом очень дорого. Испанцы, находясь дома, предпочитают утепляться самостоятельно, то есть одевают на себя 20 одежек. Всякие свитера, всякие там шапочки, э, волочные тапки, толстенный подошвы такой. Понятно, что в такой обстановке хочется трескать что-нибудь калорийное. Вот такое блюдо сегодня им покажу. Называется оно у испанцев, да, да, собственно говоря, никак оно не называется, в переводе с испанского это будет «тушеный горох с бараниной». В наших краях, в 99 случаях из 100, когда едят горох, то употребляют вот именно вот такой. Его обычно называют турецким или среднеазиатским. Я его замочил вчера в прохладной воде и добавил сюда пол чайной ложки соды. Я вам больше скажу, здесь настолько часто едят такой горох, что в магазинах, торгующих пухонной утварью, чуть ли не половина полок заполнена всякими скороварками, а вторая половина причиндалами к этим скороваркам, то есть уплотнители, клапаны и все такое. Да и для тех, у кого нет скороварок, в магазинах продаются также и в банках. Впрочем, хватит уже болтать, давайте начинать. Полный список продуктов, и основные этапы, в конце укажу. Пока промываю горох. И отправлю его вариться. Сразу и посолю. Варить надо до полной готовности. Как пишет производитель, если этот горох был предварительно замочен, то он варится. Два-два с половиной часа. У меня скороварки нет, поэтому ждем. Но вернусь я на кухню через полтора часа. Продолжаем разговор. Горох минут через 30-40 будет уже готов. Масло пусть разогревается пока. А я парочку зубков чеснока очищу. В хорошо разогретом масле надо подрумять баранину. Чеснок сюда и мясо. Эти куски, тазовая часть, на канале уже вышли, кажется, ролики с сыровяльной бараниной и вареной копченой барани ножкой. Я в магазине для тех рецептов купил сразу половину барана, заднюю. А ножки отделил, а крестцовая часть вот пошла сюда. Лук пока проблю средним кубиком. И морковь приготовлю. Ее тоже одну рубить. Вот так. Про баранину не забываем. Можно и посильнее подрубенить, а можно уже прямо сейчас лук и морковь положить. Я так и сделаю. И пора добавлять все пряности, которые сделают сегодняшнее блюдо особенно согревающим. Это корица. Это имбирь молотый. Это анис, он же звездчатый. Анис, баден, короче. И острый перец. Кариандр и зиру размелю в ступке. Зира, она же кумин. Вот так. И перемешать. Добавляем огонь и оставляю томиться под крышкой минут на 10-15. Пока с картошкой. Ее испанцы добавляют, как я думаю, во-первых, для увеличения количества углеводов в блюде, а во-вторых, потому что картошка, частично разварившись, даст соусу такую классную крахмальную густоту. Поэтому часть картошки нарежу относительно мелко, а остальное крупнее. Лук с морковью уже дошли до кондиции, пора добавлять картошку. Смотрите, сколько лук дал сока. Отлично! Сразу можно посолить и томить до готовности, до готовности картошки. Это займет минут 20. Ждем. Картошка готова, осталось добавить протертых томатов. И пусть с ними минут 5-7 еще потомится. На самом деле, если у вас есть скороварка, то вот этих вот первоначальных полутора часов на перерыв вам и не потребуется. К тому времени, как горох сварится, и мясо с овощами дойдет до кондиции. Пора добавлять горох. Сейчас самое время выправить на вкус, на соль. Если лук и морковь недостаточно сладости добавили, сахара добавить. Если томата недостаточно кислоты, кислоты добавьте в виде лимонного сока или, наверное, лучше вкусного винного либо яблочного уксуса. Яблочный уксус – это не то же самое, что столовый. Яблочный вкус имеет вкус яблок, аромат яблок, он вкусный. Не смешивайте понятия, Вот эти уже попробовать. Так, ну-ка... Немножко соли, немножко сахар добавлю. Вот так вот, наверное, соли смело. Сахару, наверное, где-то вот, вот так вот. Минут 10 еще пабулькой для того, чтобы соль и сахар разошлись, и все вкусы в, этом, в этой кастрюльке перемешались, и можно за стол садиться. И вот такое чудо получилось. Вот вы сейчас смотрите, и наверняка забыли про пряности. Очень сильный аромат пряностей. Очень яркий. Так, вот я, наверное, сейчас с гороха начну. Очень насыщенный такой запах. Тут и овощи тушеные, и баранины пахнут. А, легкий аромат. Баранина молодая, кстати говоря. И очень сильный, еще раз повторюсь, очень сильный аромат пряностей. М -м -м. Сразу тепло такое пошло. И имбирь, и бадьям звездочистый, и корица чувствуется. Вы знаете, я думаю, что корни этого испанского блюда лежат в Тунисе. Помните э, тунисскую шакшуку? Ну, сейчас вы скажете, да, она не тунисская, она израильская. Израильтяне взяли ее в Тунисе. Она вообще в переводе с э, тунисского... Какой там язык? Э, э, ну, короче, шакшука в переводе это означает э, э, «импровизация». Там очень много всякого, может быть, намешано, но самое главное, тут туда погуляется большое количество самых разных пряностей, от чего это груд просто взрывает мозг, но ну, и яркая, мощная. Так вот здесь тоже очень яркая за счет большого количества пряностей. Если вы пряности не положите, получится обычный, классический, всем известный там картошка с мясом, тушеная, только с добавлением гороха в данном случае. Но вот здесь именно пряности играют всю главную, самую важную роль. Так, ну я уже по мясу пройдусь. говорить можно можем бесконечно. Вот этот кусочек баранинки. Какое чудо. Видите, она еще поджарилась так с одного боку. То есть аромат а, жареного мяса присутствует. Класс. Это очень вкусно. С кислинкой помидор. Со сладостью сахара и в первую очередь морковью и луком. С очень такой крахмалистой густотой этого соуса. Картошка дала крахмалистость вот эту. Это очень классное блюдо. Очень. Слушайте, очень вкусно. Приготовьте и не пожалеете. Огорок, кстати, можно замачивать и не только значит, ну и на сутки, он еще быстрее сварится, если у вас нет скороварки. Просто класс Готовьте, согревайтесь и пусть у вас м -м, в эту зиму Будет все вокруг пушисто, тепло, радостно и ярко. И огромное спасибо за компанию. Всем пока.